Отвали, придурок, пока я тебе яйца не подрезал. Побейте, били. Что сказал, мать твою? Сори, <ś> сори, <donneaux> женщина. Ох oh, ты, подло. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить GTA 5. Окей, okay, uh, мы обжились в своей новой хате, короче. В своей новой хате. Вот, и теперь давай перейдем, короче, за Тревора Поиграем за Тревора, там у него есть задание черепок какой-то, короче И эти незнакомцы и неудачники Ну ё-моё, Тревор, да ёшкин кот, ну что... Никогда не ешьте индусов Ну Тревор, ё-моё Что ты там чипсов... Чипсы нахерачил Фу, блин. Фу, блин. А, Джимми, привет, дядя Тревор. Это джиггер Джимми Д. Нахерсе. Как хорошо, что вы вернулся. А, в последнее время мой папаша ведет себя как последний сучонок. Весь такой сердитый. Так. Опа. Рон что-то написал. Сегодня к трейлеру приходили какие-то китайцы, выглядели сердито. Ты их чем-то расстроил? Нет, ничем. Ничем я их не расстраивал. Все как и должно быть. Итак, э -э, батя ведет тебя как сучонок. Весь такой сердитый и говнистый. Успокой старого хрыча нахер. И давай как-нибудь затусим. Я теперь постоянно курю траву, так что можем э -э, выпьем или еще что. Ох уж этот Джимми. Ох уж этот Джимми. Э -э, канистры с бензином теперь продаются. Окей. Ладно, давай посмотрим, что у нас а -а есть. Так, вот у нас черепок. А, еще Т есть, короче, Тревор. Ну, это сюжетное, так понимаю, задание. Вот, а, чудаки-незнакомцы. И пока все, наверное. Давай сгоняем, наверное, вот сюда, у вот черепок. Я хочу посмотреть, что это такое. Что это, мать его, такое. Так, где у меня машина? А, Брэд написал, смотри. Блин, вот эти мобильные телекоммуникации всякие. А, привет, Рэвер, это бред из тюрьмы. Нет, наверное, это двойник или еще кто. Он умер, я видел фотки с похорон. Нет, а знаем, почему ты меня, э, ты меня не навещаешь? Сейчас не время до свиданий. Коротко и ясно. Сейчас не время для свиданий, напиши мне больше. Да, вы замодр за за замодрали ты, слышь? Что всех просрало-то? Тревор, как Лос-Сантос? Мы по тебе скучаем. Мы очень скучаем. Слушай, тут появилась толпа разных психов, которые за всем шпионят. Они не нравятся решительно никому, а мне они еще и мешают исполнить обязанности директора. Я думаю, ты должен вернуться, помочь мне и остаться здесь навсегда, как мы и договаривались. Я боюсь, что в Лос-Сантосе тебя сидят в ящерке. Они действительно там живут. После того, как ты нанес визит пропащему, у Бакеров начались проблемы. Ханилы вообще будто исчезли с лица земли. Их похитили, наверное, я думаю, что они еще вернутся. В городе про тебя спрашивали какие-то китайцы. Кажется, те самые, с которыми ты хотел заключить сделку. Но это пока не точно. В любом случае, я по тебе скучаю, твой директор, исполняющий обязанности. Хватит ныть. А, зарабатывай деньги, а если придет кто чужой, делай, как я показывал, ледорубом по затылку. И пей мозги через соломинку. И хилый такой ход. Окей, ладно. Где моя машина? Еще не угнали, пока я тут читал. Пока я тут читал сообщухи всякие. Все отлично. Погнали. Погнали к черепку. Посмотрим, что это такое. Но я не думаю, что это какой-то... Ну, типа сюжетные Сюжетное задание Блин, все столбы собрал Ну ладно, похер Покер, похер, похер Так, нам кого-то ограбили Ну, ладно, я не буду останавливаться ч -то, то мне сегодня лень помогать ч то мне лень сегодня Быть добрым Хочу разносить У меня настроение треворское сегодня Хочу Ломать и крушить. Окей. Ну, сегодня вроде как, да, как это. Движение в принципе не такое сильное. А в городе. Как бы так. Вроде бы. Так, ладно, приехали. Куда? Сюда. Ладно, окей. А к этим чувакам, да? Она так и сказала. Привет, Се. Как дела? Ты что сказала, Мига? Ты откуда? Вато. Это тебе не касается. Ясно? Это просто легкий акцент. Идите в жопу. Я вырос в Канаде. Что теперь? Что тут такого? Рассист гребаный. Эй, эй эй эй Отвечай задай на заданный вопрос. Эй, куришь, остынь Нет, я не трахал твою мамашу. Что? А, бойня убить 30 человек. А, черепок это бойня, короче. Я понял. 30 человек, 30 человек, короче. 30 человек. Лати латиноамериканцев, да, получил. Опа, на крыше. Готова? А где еще? Вон бегут. Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, Тревор, перезаряжай пушку. Yeah. Так, наверху там никого? Вон, бегут, бегут, бегут. Давай, давай, быстрей, быстрей, перезаряжай. Готово. Я так полагаю, суперспособность можно не включать, потому что она и так, в принципе, вот, типа включена, да, наверное? Давай, давай, давай, давай, давай. Хорошо. О, -о, -о набежала, набежала. Так, я всего 17 замочил. Или мне осталось 17? А, 18. Кто, кто, кто, откуда, где? Так, кто, откуда? Наверху? Нифига как-то тут... О, подожгли, подожгли. Стопы, стопы, стопэ Давай быстрее. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Убей, убей. Готов? Хорошо. Готов. Хорошо. Блин, на карте целая куча этих точек, а я что-то мало кого вижу. Они все попрятались. Давайте, где? Мне еще четырех. Мне еще четырех надо замочить. Где? Так, готов. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Есть, все, я выиграл. Я выиграл. Я, мать вашу, выиграл. Я вас всех... Закосил. Я вот, давай быстрее. Ааа, перезаряжай. Отлично. Облагораживание. Окей. Облагораживание завершилось. Все четко. У нас все получилось. Получилось. Все отлично. Так, где моя тачка? Вон она припаркована. Хорошечно. Причем заметил, да, столько по мне раз попали, короче, а жизнь всего наполовину убавилась У меня что? Или у меня был, был броник? Что-то я не помню. Так, окей. Хорошо. Погнали. Чудака мы незнакомцам. Офигеть, тут просто... Накиш Мишел. Накиш Мишел. Так, что там пришло? Сообщение какое-то, блин. Это бред из тюрьмы Очень жаль, я скучаю по тебе, брат А, вот так, да? Проигнорим Тупо проигнорим Пока не время Пока у меня нет времени Ох, как проскочил мимо поезда Пока нет времени мне с тобой, короче, встречаться ну как-нибудь, я думаю, я думаю почему-то вот все равно где-то может дальше в игре, да, по сюжету, мы с Брэдом все равно встретимся, я так, я, я так думаю. Хотя фиг знает. Хотя фиг знает. Но было бы прикольно, если бы, знаешь, с Брэдом встретились, да, вся, вся, вся команда такая в сборе. И какое-нибудь грандиозное ограбление. БАМ просто. Было бы клёво. Было бы рели really клёво. Тех, стой. Я, я, я так понимаю, обратно в Сан-Андреас мы едем? Да? Или куда-то просто на окраину города. Чувак висящий. <laughs> чувак висящий на этом. На плакате добивает. Опа, опа, опа, я пропустил. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, чувак. Блин, что-то у меня задний ход какой-то медленный. Не кажется? отшли всего он. Я еду. Едет Тревор, мать ваша. Выполнять задание. На встречу с чудаками. Главный чудак едет навстречу с чудаками и незнакомцами. Так, так, так, так, так, так, так, стоп. о о о, понесло что-то. На травушке-то. Я говорю, что-то с резиной, не то, наверное. Видишь, даже, даже на траве что-то и заносит Вау Так, стоп Блин, текстуры опять пропали Что-то не то Что-то не то Да, что ты там говоришь, а? Блин, далеко, далеко. Ну, Куда-то я говорю, на окраину. А, это... Вообще в этот... В, в, в богатый вот этот район, получается, да? Приехали в Вайнвуд. Здесь же этот... А Майкл живет, и теперь Франклин. Да? Кстати, же. у Франклина дом же теперь рядом с Майклом, недалеко. Можно даже пешочком пройти прогуляться. Все, почти приехали. Так, так, так, так, так. Где? Приветствую, настоящая сокровищница. Прекрасно, сохранившийся носочек. О, oh, целый кабачок. Вы хотели сказать Сукини, миссис Тронхил. Не обращай на нас внимания. Да не обращай. Как будто нас здесь нет. Ладно. Ты же Джон Кренли, правда? Актер и артист. Я тебя обожаю. Дублер. Наше любимое шоу. Миссис Стронхел. Снимайте Смотрите, птичка Вот, и не мог бы придушить меня Как на той афише Вот как? Ладно, с удовольствием Вот так, да? Так А может, вот так? Вот так? Тебе нравится, а? Хватит, дорогой Тебе это нравится? Перестань, пожалуйста Эй-эй Спасибо Вау, вот эта женщина, а? Мы недостойны. Мы недостойны. Мы недостойны. Я не Джок... Как же его? Крэнли. Звезда 80-х. Мы обожаем знаменитостей. Ради yeah, них мы и приехали here. в город are Большого are Кино. Да, перед встречей yeah, с вами мы пытались пробраться в дом Брюса Спейда и украсть его мусор, что эти звезды только не выбрасывают. Они не такие, как мы с вами. Миссис Тронхилл владеет невероятной коллекцией нижнего белья и ванных принадлежностей и знаменитостей. Вещи, которыми они действительно пользовались Ну, наслаждайтесь отпуском, ладно, а мне пора Нам бы не помешала помощь Перелезть через стены и копаться в мусорных ящиках Это не так легко У Найджела артрит А что же что же вам нужно? Парочку сувениров из Вайнгуда Для моего музея Посмотри, вот, посмотри на карту Во многих из этих мест живут знаменитости А в некоторых они любят бывать Да будь там кое-что Конечно, я буду весьма благодарен Американцы самый замечательный народ на свете, правда? Лучше всех Так здорово Что это? Блин, просто парочка психов Просто вот кого не встречаешь Просто они как, знаешь, как, как в каком-то цехе их производят Вот этих дебилов, вот этих психов Жесть, короче Так, новый контакт, Найджел Окей. Okay. Он мне дал, короче, карты какие-то. Карту типа местности, где находится все это... Звездная дичь, короче. Ну что-то я ничего не, не вижу. Ладно, может в дальнейшем там покажут. Или мне надо в этот дом пробраться, или нет, не надо. Он закрыт, да. Не надо. Окей. Okay. Так, и здесь закрыто все. Ну хорошо, чё? Ладно. Пусть будет так. Окей. Что у нас еще теперь есть? О, смотри, еще одна. Бойня. Еще одна бойня есть. Еще давай прокатимся. Давай, к не прокатимся Может пока едем, эти позвонят или что там напишут? О, о, о я же говорю, погоди. А, так, звезды. На карте отмечены места, где можно найти вещи знаменитостей. Окей, украдите эти вещи, для нас жил Миссис Тронклин. Было бы великолепно, если бы ты достал для нас кое-какие вещи знаменитостей. Вот информация, найденная в журналах Миссис Тронклин. Говорят, Вилли и зловый Фист собирается дать камбэк-концерт в Текила лала Талер Диксон приводит отпуск с подругой в своем доме у холмов. Керри Макентош часто ходит по магазинам в Рокфорд-Хиллз вместе со своей собачкой Декси. А Марк Востенбург Обычно играет в гольф с друзьями В местном гольф-клубе Можешь принести нам их вещи? Заранее огромное спасибо Так погодя я могу я им ответить? Нет? Нет Так, ну давай взглянем, где там что Угу Здесь вот не... А, вот, смотри, неподалеку есть Как раз недалеко Ну давай туда поехали Бойню потом поиграем Бойня уже на сегодня была Посмотрим, что там. Мне в принципе неизвестно, да, э, чьи вещи сейчас мы будем красть. Опа, опа, опа. Пропустил поворотик. О, бедная скамейка. Как теперь кто будет сидеть на ней как? Опа. Так, ладно. Где-то здесь, по-моему, недалеко должно быть. Судя по карте. Да, мы уже подобрались. Все столбы, все, все знаки. Ну, знаки, они нахрен нужны здесь, в принципе, в GTAхе. Не знаю, вообще, зачем их тут поставили. <с -2> так, окей, приехали. Ух ты, какая точила. Можно было бы и обзавестись да такой. Смотри, какая тачечка. Так, зайдите в клуб и найдите вилли. Так, вилли. Вилли, дилли. Сюда в клуб? Погоди. Вот это вход или наверху вход? А как мне туда попасть? Через забор перелезть? Нифига, они тут замутили. Вход такой через забор. А, нет что ли? Да ладно. А где вход? В клуб. Наверху что ли? Да ладно, клуб наверху. Первый раз такое вижу. Чтобы клуб был наверху. Черный ход, пожалуй, я войду. Ты? Не могу поверить, что мы тусуемся с менеджером Логофист. Это так круто! Я такого херни повидал, дорогуша, что не поверишь. Если бы Джесс с ребятами не увлекалась такой йогой и добавками, мы бы всего уже сдохли. Я сжег остатки своего дофамина во время второго турне в честь возврата на сцену еще в 2005-м. Врачи думают, что я больше никогда не буду там что-то. Вот это круто. Так, кто из вас красавчик Вилли? Эй, ты кто такой? Его дантист. Вилли еще внизу и болтает с какой-то пташкой. Дантист сам ходит к нему, это круто. А, вон он. Дантист. Я езжу с группой 2002 года там что-то. Так, что здесь, здесь ничего не поделать? Что-то какая-то тухлая тусовка, не заметили, да? Что-то все стоят, что-то там. Ну, зато все стелками. Так, а что здесь? Да в смысле, ты куда? Ты идешь, то блин? Я хочу в дверь зайти. Во! он мне поворачивал туда прям прямиком сам на автомате Тебе кассу взять может Нет. ладно вилли спасите вилли называется я могу излечить с тебя самые высокие звуки эй дружище я автограф больше не раздаю ничего страшного у меня к тебе личный вопрос отвали придурок пока я тебе яйца не прирезал побейте били что сказал мать твою Сори, сори, женщина Ох ты поадла. Ну-ка, на Я учился у джикичана Чана На, мой зуб На, на, держи На, вот тебе еще. Возьмите золотой зуб, а где он? Покиньте сектор, да ладно Нехило так Так, а где выход? Покиньте сектор, вот эксит ну Вот экси да, погоди, а чё я здесь-то? Я хочу ту тачку Я хочу ту тачку Погоди Вот Я свою пока здесь брошу А я хочу вот эту Такая крутая Надо гонять гнать от ментов Вы погнали Вот это точило Люблю такие У, блин, ай Думаю, здесь я закончил Оторвитесь от копов Сейчас оторвемся это мы умеем это мы умеем и мадьём опа опа попробуй догони меня Ты попробуй найди меня Все, может, спокойненько ехать эти упыри теперь меня не достанут припарковаться, не знаю. Вон туда давай. Не привлекаем внимание. Едем по газону. Как и должно быть. Все отлично. Эй, полудурок английский, угадай, что у меня есть. Ох, я ужасно не догадываюсь. Правда, миссис Тронхли? Нет, она меня не слышит. Она отстирывает подгузник из мусорного ящика Саманты Малдун. Один золотой звук любезно предоставленный нам ловер фист и чуть-чуть ДНК сверху Чудесно, чудесно Джок, я знал, что ты нас не подведешь. Ладью Ладью Окей, сувенир Так, ну в принципе Ну, в принципе и вот Ну, в принципе... А, дом еще смотри, не достроен чей-то. Ух ты, нифига себе, небоскребище. небоскребище. Ну что, друзья, на этом я давайте закончу. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, на канал э, группу ВКонтакте. Тысяча подписчиков, я устраиваю конкурс, не забываем об этом. Вообще не забываем об этом. Вот. Может, даже и раньше я подумаю и устрою конкурс. Вот. Так что, с вас поддержка. Вот. В виде лайков и подписок что-то я уже повторяюсь вот ну все с вами был валерий всем пока